Всем привет! И снова я с вами делюсь своим рецептом хренодера. Для этого нам понадобится 2-3 килограмма помидор, 5 острых перцев и головка чеснока. Хочу отметить, что перца вы можете добавить на свой вкус, больше или меньше. Овощи мелко нарезаем и измельчаем в блендере, либо пропускаем через мясорубку. Поочередно измельченные овощи выливаем в кастрюлю. Хочу отметить, моя кастрюля вмещает в себя 3 литра жидкости. Все хорошенько перемешиваем. Доводим до кипения. До кипения лучше доводить под закрытой крышкой, чтобы хренадер не начал плеваться. Затем убавляем огонь, на минимум, открываем крышку и варим около 1 часа. Нам нужно, чтобы за это время часть жидкости испарилась, но слишком густым хренадер делать не нужно. Сейчас видно, насколько уварился хренадер. Теперь добавляем немного растительного масла. Солим по вкусу. У меня ушло 2 столовые ложки. И сюда же добавляем уксусной кислоты, тоже по вкусу. Варим в таком виде еще 10 минут. Получившийся хренадер, не снимая с огня, разливаем в стерилизованные банки. Такой хренадер хранится при комнатной температуре. Всем спасибо за просмотр!